Здравствуйте. Вы давно являетесь клиентом «Папина лавка»? Мне кажется, очень давно. А у вас есть какие-то излюбленные продукты? Не знаю. У меня дети выбирают с вами с женой. Я уже забираю. Меня просто спрашивают, что я хочу. Ясно. А что вы сегодня приобрели? Ры, пастила, икра. Сладостями забрали все пару дней назад. Когда попросил, что uh -huh. А что больше всего любят дети? Они едят все сладкое, что у вас есть, в принципе. Ну, то из тех, что постоянно это шишки, пекла, типа, стела. Спасибо вам большое за отзыв. Хорошо. Хорошего дня. Спасибо.